Первый готов. Давай. Вылетаем. акуа, акуа. А -а -а. Э. Сейчас может еще. Вау. И всем привет. Вы на канале Endgame. Мы сегодня поиграем в игру Fortnite. Ну, мы уже играли в нее. Так, сейчас летим. куда мы? Так, так, так, так, так значит мы вылетаем оттуда придется лететь долго вот тут если не ошибаюсь да и здесь вот да блин вот а. так да, блин поставь я что то забывал уже к нитку ставлю сейчас мы, наверное... опа все не падает что то а вон вылетели несколько вылетает посмотрите сколько людей вылетает И сейчас мы наша посадка и только нужно для этого нам много камня 300 камня нам нужно Так что сейчас наберем быстренько На Изи, там домик есть Как раз у нас камни Сейчас наберем на Изи Кстати, вот это вот Кораблики очень много прикольного Так, мы за мяуску, Значит, повезло Че, повезло, повезло. Я боевой пропуск не купил пока. Нет, это не то. Так, это дерево. Ну, давай на всякий случай заберем. На этом острове это именно. Походите на этом. Месте. Много камня надо нам. Так, какая-то, по-моему, нет-нет, это не берем, фиолетовый пустит это берем. Блин, миники есть. Э, это не то, что мне нужно. Мне нужен камень. Блин. То есть стака, камни. Сейчас, ну, если много камней на камни. А, дай именно на 300 поет а вот эти вот через не пейте, пожалуйста то мне это раздражает а используйте ножи. 300 так еще не узнала 300 300, 300. Блин, что-то камни нет? А, вот, блин. блин, а у меня еще 300 нет. Подожди, можно этот камушек? Нет, не могу. Ну все, погнали. Мне кажется, хватит бананов. Там статуи, вон, видели? Так где этот кораблик? Мне нужен этот корабль. Там прикольно улти Вот эти человечки. А -а -а! Да, блин, меня несет. Да ну, блин. Опять несет. Мы ждем, пока нас подки... подкинет. Пусть может еще. Вау. Сейчас полетим. Где эта лодочка, блин? А, вон она, вс. Жон долго. Ай, Ну и пофиг. Долетим. О, на лодке доплывем. Ничего, нормально. Нормоз. Патроны можно, если что он говорит, брат. Охота. Я думаю, она не нападет. Блин, нет. Фиолетово только могу. электрическая Пойдет. что говорю нападет сейчас took... блин тут это так хочется но не могу Чего? я так чего? ааа акуа акуа ээээ что нафиг слышь и сюда акуна что нафиг если он мотает оружие получилось на! на! на! натупило ну, что-то ну это хорошо передай меня бить бить, что ой короче я, я сматываюсь наверно на не перехватилась кто откуда меня стрелял откуда стреляет он, акула? Надо валить куда-нибудь в одиночное место. Нигде дофигища людишек. Мне весит людишек. Ты хотел акулы бить, а вот хрен оттуда. Опа, опа, опа. Не говорите, что здесь кто-то еще ходит. Я и так уже здесь увидел, сколько людишек. И Они меня, в принципе, бесят. Короче, мне кажется, я с киркой всю, всю, всю катку просижу. С киркой. ходу да. Я думал иди, У а меня здесь я только... О, нет, ты я и угадал. Что там выпало? Я вижу. Да блин. Так хочется, чтобы зеленый В следующий раз, наверное, будет что-нибудь крутое выпадать. Угу. Если зеленый у меня будет кактус. Если у меня кактус будет, да. Так. Оп, привет. Блин. Три. Да блин. Еще. Аптечки жалуются, что я не могу лутать. Короче, вали. Не могу больше. Все, валип Ай, спина болит. Ой, нога болит. Он так быстро причем идет. Я идентиот, как же. Ой, как... В добро мне. Как будто... Давай. Погнали. Поезжали. Погнали. Погнали. Погнали. Погнали. 40, Погнали. Банан, ничего не. Хилки тоже я могу. пока могу подбирать. Хилки я могу подбирать. Давай. Вылетаем. И сейчас сами побежим. В одиночку. Там чел. Банан. Кушаем банан. Не могу. Хилки пока можно утащить. У меня три банана осталось так. Едим, едим, едим. Не теряю надежды. Силки можно подбирать, потому что без хилок не выживет. Где-то и здесь. Там домик. Я думаю, не из стру... не того дерева, которое строят враги. То у меня вообще оружия нету. Был банан только. Теперь еще и нету банана. Ладно, чуваки, простите, но мне нужно подобрать какое-то оружие для безопасности, чтобы никто меня не убивал. Просто если мы, если сейчас мы, я не возьму какое-нибудь оружие, меня очень легко убьют. Так что, простите, но мне нужно одно, хоть мне только одно надо оружие взять, значит. Потому что я не могу, меня убьют очень легко, я без оружия скирками блин, кого-то специально, да? против меня жизнь жизнь тут в Фортнайте. Так. хоть это и все равно тупое, если что поменяю аптечки можно удать но я пока не хочу блин байка прикольная штука, но нет меня хил давай похилимся но ну, не не на самом видном месте конечно скрываемся блин 18 Он бегает где-то по дому бегает он на разбивает сверчков да о нет это горится он был а он не туда ваша сейчас зона будет идти а у меня-то исят яички, я у тебя не У меня, короче, яички. Валим, еще с Сюда Валя. Короче, нет, мне некогда объяснять, мне нужно жизнь. О -о -о, как мало жизни. Я не добегу, чуваки, я не добегу. Идем за. Сократить путь. Хоть бы какая-нибудь химка сейчас была. А нет. Всё, я проиграл, ну, потому что Меня там зажал чел У не было выхода Так, науки свои выучили Да, я когда полетим, Чел Вон, Погнали сюда Мне тоже кажется Тут прикольное местечко, так что погнали Сейчас поиграем, поиграем Пока а, Нидос еще это, вы знаете, как-то умудрился обмануть акулу. Вот это пойму. Так, а как как? крышу, самое главное, на крыше. Сразу Погнали. Стой. Короче, рыб, рубрика вышла из-под контроля, так что мы сегодня играем по всяким разным. Будем всякие оружия играть. Самое главное, что так стоять. Оп, оп, оп, оп, оп Короче, ты тут бейся с ним, мне пофиг на тебя. Если что. Я сейчас выпью баночку и потом тебе помогу. Просто мне сейчас нельзя мешать. Оп, стой! Я знаю, откуда он. Оп! Банба Лео! -э Кто там умер? О -о -о -о! Так, мне мало это Жизни, так что надо быть аккуратным. Ну, ну, нормально жизни. Вон там патронов мало. Что проблема? Короче, летим, понятно, с, Хочу с этим. Хочу с этим. На. Ой, блин, убью я. О, давай, прикольно. Блять! Оп оп. оп, оп, у меня ресок нету. Он отпивается. О, да блин. Короче, я еще раз играю. Погнали. Я не так... А, я ранил. Нет. Ранил. Погнали. Ну, я Это бот. Нет, не вот это, а вон тот, который я видел, смотрел. Это бот, походу. Ну, Все, пока. Ладно, так, куда летим? А че? Лигас. Мой. Я, оказывается, не сожрала акула. Куда летим? В администрацию. Отомстим? Нет. Сюда. Давай сюда. Короче, за ним летим. Он знает, куда. Здесь. Да, он в администрацию, походу, летит. Оп, один. А, да, он в администрацию видите, Надо по углам Пожалуй, располагаться Не советую Там располагаться О, поехали на мою локацию, реально, чел Мидос не хочет вот Специально как будто вот. О, какой челлендж, я не пойму Пожидай-дай-дай. Дай. Ой, стой, да. А, почки вот тут. Говорили, вот. О! Сейчас рыбу половим. Ты моя рыбка ч. Первая. На! Там ничего нету. Вау! А нафиг я сюда прилетел? По-моему. Куда валим, Мидос? Валим вот сюда. Он за нами. Э, Офигеть. Мы как в боевике каком-то уклоняемся. О, мы уматываем мочева который у нас какой-то психопат. О, валим быстрее. Он за нами? Нет, только Вертик, по-моему, за нами нет, тут нету сундука. Вот ты фиг понять куда залез, теперь не тут-то. Вот я зачем с тобой пошел? Ой-ой-ой. Я потом я со своим другом видео. Оп. И это кто у нас? Рыба. Е есть чем похилить. Вот тут есть можно сундучок найти, но он... Сейчас мне оружие не даст Сам умрет и меня убьют Он будет считать, что это Я все виноват Что я не убивал А это он мне просто оружие не дал Вот так я тебе и скажу Мидас Там есть что-нибудь? Слышишь? Эй, Мидас Нет, не даст Он меня хочет закрыть здесь, здесь. Привет Ну и что, погнали Давай, короче я на мост. Вот и махаешь своими руками свои. У меня такие же клинки у тебя. Только у тебя один большой золотой, а у меня два золотых. У тебя уже есть карт. Я? ка М-ка моя, м моя, хоть, хоть М-ку. Подобрал. Дай. На! Отдай у меня один патрон хоть будет. Не-а, не-а. дашь за это? А вот фигушки видишь, ничего не хочешь давать. Значит, и я тебе фигу. Тоже. А, все, закончили, походу. На, тебе хоть ружбайку, да, слышь. Э, давай. Хоть ты этот сундук откроешь. Открывай. Оп-опа-па-па-па-па-па. Оп, оп, оп, оп, оп, оп. Ну, как-то кажется, не это не прикольно. А, у тебя уже есть помаз. На пистолет. Бери. Я в дом, значит, там Давай, погнали. Ой, ты наверх, я вниз, значит. Подожди, хочешь что-нибудь полезное? было, Нет, нифига полезного, понятно. Вот такую рамочку надо подобрать. Так, открываем вон там ящик. Сейчас... Э, слышь, слышь. Ганстер. На. Иди бери оружки. На, бери. О! Молодец! Проверяют все. Проверяют. Оп! Мародеры! Мародеры! И там чел! Вон там! Давай! Да, беги. Молодец! Лечи меня, лекай! Я сейчас умру! Чел быстрее! Давай! Быстрее лекай! По-моему, это Чел-ну. понятно. Просто у нас Чел-ну оказался. Я не увидел, там сбоку сидел кто-то сидел чел я его не увидел Мара... я хотел Фига там. так ты уже метку поставил ну давай окей туда так не умрешь как тот чел а ты по моему вообще тот и чел есть он походу тот и чел есть который убил нас там вот такой же скинчик был не боимся так, что-то там где костяшки у меня работает работают о, он на метеорите, да вау, метеорита, у меня костяшки от рыбы, причем от огромной рыбы видишь, какой поймал Одно... одного большого окуня вон, будет просто выйти. или карася поймал не знаю, что давай, не бойся не сы. Ты не должен. А у меня нет оружия. Вот я должен. Давай, забирай. Сейчас наверху найдем их, не бойся. И сейчас ты им там задашь. Так а ты один. Я что-то боюсь. А да, Так, по одному стрелку и уходи, если что. Я тебе прибегаю. Давай, давай, шо ты? мало хп так что И... Ой, у тебя мало хп так что у Тайхи погнали Опа, вон там я вижу чела ходит чел Выходи. давай давай давай нет, нет, нет, я на его не отвлекаюсь. Брат. На! На! Оп! Куда сматываешь ты, блин? Хочу бью. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп! оп по моему год. Подожди, не мешай, я не могу. На тебя отвлекаться! Просто на меня сейчас нападут быстро Погнал! Просто у меня тут с хпшками очень а фигово Да не, не с хпшками даже Болен! Давай! Оттуда вылезает! Ты ему надаешь? Давай. Давай! Я в тебя верю! Нет, ну я здесь узку ускул! Не милый ускул, а маленький милый ускулчик. Давай, если что, полечишь, не бойся. Не обращай на меня внимания. Улт собирай. Ты его убил? Если убил, прикольно. Если не убил, не прикольно. Видели, сколько там килов? или он два я по моему я сделал сейчас помню вот раз к нему прискакал два да два я сделал Кила. да не бойся давай давай шо ты Погнали! Стоять! Что я? Я без оружия, у меня один пес. Да блин, ты подобрал. Давай, спасибо. У меня хоть твой только одну хп. Мне еще раз пополнить. А, смотри. Давай все закончили. А тут можно кукурузу нас пособирать. Взять на всякий случай. Надо поле притоптать. Хочу, Надо поле притоптать. Так, взять с собой. Мало еще. Когда-нибудь пригодится еще. Блин, лагает жестко. Не надо. Просто я знаю, как ты лагаешь. Давай, куда? Матаемся. Грохнусь. <смех> <смех> Грохнусь. Буду ждать. Жар. <смех> Давай. Прикольно. Я не думал, что здесь можно дробоедик так найти просто. Там враг у тебя. Но это бот по-любому. Это бот по-любому. Дай. М -м. Потом, если что, дам. Если мало, хп будет. Не, лучше вот эту взять, значит. Блин, у меня вообще никакие оружия было пистолета, наверное, но мне лень назад лететь. Да, я ленивый человек, а. Там, чел, мародер. Это мародер. Погнали! Упасть их. У меня нету рез. Да блин. Один шампунь. У меня нету КП. Че? че что не... Ой, КП, нет оружия. КП-то у меня есть. На! Вот так. Блин, а. Только зря промазал. Ой, опа, вот так. Давай, берем. Бери эту. Нет. О! Так, вот эту берем. Я зачел кого-нибудь подождем. Давай, что ты мне хочешь сделать? О, спасибо, миник, миник, миник. бы заменить не помогла вот эта вот штучка вот это мне помогла штучка она ничего так вот это вот тоже мощь вот это нужно хоть кого вырубить мне она понравилась Вы знаете когда да ты сейчас не а вон там сунд сунд сунд и футбол. Ой, футбол. Тут класс, как будто я нашел. Так, что тут есть? Ай, ничего особенного. Вау, ты там скорострелку убрал, а ты заря убрал. Заряда для меня, например, она... топ. Сейчас. Просто у меня... Что, куда? Полетим или что? Я, значит полечу станциями. <звучит> В этом пистолете он мне не нужен. Так. Что он идет? Когда они уйдут, не бойтесь. оп оп оп оп оп оп оп оп оп да оп оп а. Норм, ничего, нормально оп На, на этот дом бил. бегу. Так, берем. Оп, оп. Так, он в моем доме сидит. Какого он ломает? Оп. Я вижу что-то там. И знаю. Ладно, отдам тебе этот дом. Он там, он, он там ломает. А я уже смотал. Скажу, это очень страшно. Блин Мародеры меня не увидели Нет, они меня не увидели Они меня увидели на. Это по очень плохо А Означает на. на Первый готов Что там, кто еще? ты, Прав... нет че, забойчик, че... на. Я вас тут всех перемотаю мародеры, попал один раз, куку, Блин, на. патронов нет, вот это вот, у я и боялся, на, забью. прыгать надо, чтобы он не попал. Забью! Просто так! Ау! А вот это больно было! Извинись быстро! Ау! Ай, не убил! Нифига себе! Я разбийников этих! Отучил как надо! Блин! Как надо ей биться!